Казанский федеральный университет опубликовал последний четвертый приказ о зачислении абитуриентов на бюджетные места. Льготники, медалисты, целевое направление и даже заочники. В список попали больше пяти тысяч человек. Общее количество э, контрольных цифр приема у нас в университете составляло 5392. И по совокупности четырех приказов все эти цифры были выполнены в полном объеме. На сегодняшний день все бюджетные места уже заняты? Совершенно верно. Абсолютно все. В этом учебном году выросло не только количество бюджетных мест, но и средний балл ЕГЭ. Средний балл по Казанскому федеральному университету среди бюджетников э, с учетом э, и льготников, и целевиков, то есть все, кто поступил на бюджет, он составляет 74,44%. Для сравнения, в прошлом году он составлял 73,38. Теперь, когда бюджетные приказы вышли, самое время заняться контрактниками. Поступить на контрактную форму хотят еще больше абитуриентов, а первый приказ о зачислении выйдет 15 августа. Приказ вот, сегодня начинается активное заключение договоров. На сегодняшний день по контрактникам значит, у нас около 4 тысяч э, значит, уже э, оплаченных договоров. На сегодняшний день, но ну, приказ выйдет по контрактникам 15 августа у нас еще есть два дня, и я думаю, что эта цифра на увеличится в среднем в день мы заключаем где-то около 300 договоров. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.